Моей подружке к днюшке. А позволь пожелать тебе счастья Пусть по поводу Но от души часть считает в любимых объятиях И безумно счастливой Грешить Ощущая себя самой лучшей И желанной, и самой родной А еще будь как в сказке Везучей, доброй, нежной Самою собой Пожелаю тебе покоя Чтоб не маялась молча душа в этой жизни не будет такого, что все время была хороша. И не все в ней прямые дороги, где-то в гору, а где под уклон. Не губи свое сердце тревогой, все пройдет. Как сказал Соломон, будь здорова, всегда позитивно, пусть улыбка сияет всегда. Ты любима и очень красива, а года твои так? Ерунда.